Здравствуйте, ребята! Сегодня мы почитаем с вами удивительную книжку Андрея Усачева, которая называется «Прогулки по Эрмитажу». Представьте себе, вы гуляете по роскошному дворцу, кругом мебель, обитая бархатом, старинные картины в золоченных рамах, а навстречу вам то и дело попадается кто-нибудь очень необычный, то настоящий мушкетер, то пара оборванных цыганских детишек, а то и сам Александр Македонский. Думаете, такое возможно только во сне? А вот и нет. Подобное запросто может произойти, если вам вздумается прогуляться по Эрмитажу. И уж если вашим экскурсоводом вызвался стать сам профессор АУ, прогулка обещает быть чрезвычайно увлекательной и по-настоящему захватывающий Профессор с удовольствием поведает вам множество стихотворных историй о картинах и их создателях. А сопровождать вас будут знаменитые на весь мир эрмитажные коты, которых изобразила замечательная художница Елена Газман. Франсуа Буше «Амуры. Аллегория живописи». Амур отказался от лука и стрел, палитру и кисти взял в руки пострел. Ему надоело стрелять без конца и ранить случайных прохожих сердца. Теперь не до шалости детских Амуру, прилежно копирует мальчик скульптуру. Художником стать он решил неспроста, ведь сердце должна поражать красота. Виды залов Зимнего дворца. Эдуард Петрович Гау, как художник, не зевал. На одной картине вау! Семь картин нарисовал. На другой картине сразу целых сорок восемь штук. А еще большую вазу, две скульптуры и сундук. Эдуард Петрович Гау – это гений всех времен, он запечатлел немало – лестниц, люстр, стен, колонн. Он трудился час за часом, рисовал за залом зал. Если вы пришли всем классом, он и вас зарисовал. Мастер Гау по заказу не один прошел этаж. Мог бы он за всех и сразу написать весь Эрмитаж. Эдуард Гау. Виды залов нового Эрмитажа. Зал Испанской школы. Эдуард Гау. Виды залов Зимнего дворца. Будуар Великой княгини Марии Александровны. Тициан. Бегство в Египет. Ступай скорее, ослик. Пожалуйста, спеши. Привал и отдых после... Вдали в ночной тиши, А может, на рассвете, А может, завтра днем, А может, день на третий Спокойно мы уснем. Мчит эхо Вифлеема За ними по пятам, И ясно слышим все мы, Как бьют младенцев там, Как плачут человечки, Срывая голоса, Журчат ли сладко речки, Щебечут ли леса, Их боль и ужас будет, И жалостью щемит что так и будет до самых пирамид? Питер Брегель младший Поклонение волхвов Кто в лесу собрался на охоту? Кто тащит воду, кто дрова? Пока не ведомо народу, что нынче праздник Рождества. Весь городок усыпан снегом, как лепестками белых роз. Мы знаем, не под этим небом родился маленький Христос. Иисус рожден был в Вифлееме, в другом краю, в другое время. Но Питер-Бригель, между тем, изобразил не Вифлеем. Чудесным кажется пейзажным, а местность? Разве это важно? Какая разница? Ведь Бог родится где угодно мог. Тимон Девоз, апостол Петр. Петух. И старик-полуночник с ключом. О чем-то вздыхает, неясно о чем. Но взгляд его полон тоской и мучением. Он предал учителя вместе с учением. «Предашь меня трижды», — сказал ему тот. «Ты прежде, чем песню петух пропоет». «Прости, если можешь, учитель Иисус, ты прав был, я трижды отступник и трус». И катятся слезы из глаз у Петра, и мысли терзают его до утра. Господь милосерден, и, как говорят, с ключом был поставлен апостол у врат, но здесь он пока не апостол святой, а просто старик одинокий, простой». «Вольтер, украшающий лошадь» Жан Гюбер Не сойдясь в воззрениях на большой барьер, Шиблись в жарких прениях лошадь и Вольтер. Лошадь опасалась делать сложный трюк, Злилась и кусалась, заходя на круг. Но велел философ зря не возражать, Прыгать без вопросов и поменьше ржать. Истина в их споре быстро родилась, Впечатление моря, если рухнуть в грязь Себастьян Вранкс. Нападение разбойников На эту картину гляжу целый день я, но ну прямо не холст, а цветное кино. На путников мирных в лесу нападение Разбойничьей шайкою совершено. Бегут и стреляют, и колят, и рубят. Немало, наверное, жизней погубят. А если кого и оставят в живых, потребует выкуп, огромный за них. Заложников спрячут в надежной пещере. Но, зная злодеев, разнузданный нрав, немедля в одной из последующих серий на поиск невесты отправится граф. Герой благодарный пещеру отыщет. Сразится один на один с главарем, Раздаст все богатства убогим и нищим И встанет с красавицей перед алтарем. А может, вначале разбойник угрюмый С небритой ухмылкой сожжет дилижанс? Отличный сюжет для картины придумал Художник с веселой фамилией Вранкс. Александр Македонский и Диоген Неизвестный автор. Я обожаю эту сцену, колонна, бочки старой доски. Пришел со свитой к Диогену сам Александр Македонский. За то, что ты сограждан учишь, невелика я вижу плата. Проси, что хочешь, и получишь. Еду, питье, одежду, злато. В ответ царю и полководцу, что взял почти полмира в плен, «Не загораживай мне, солнце!» Сказал спокойно Диоген. Неблагодарный, псих, собака, И пусть живет среди отбросов. Шумели все вокруг, Однако царю понравился философ И вспоминал о нищем старом, Он с восхищением неизменным. Когда бы я не был Александром, То стать хотел бы Диогеном. Шарль Либрен. Дедал и Икар Дедал, как и всякий родитель, мечтал, Чтоб сын его в небе, как боги, летал. Желая свободы любимому сыну, Он сам привязал ему крылья на спину. Бедой обернулся отеческий дар, Упал с высоты и разбился Икар. Все дети стремятся в высоты и дали, А взрослые помнят о бедном Дедале. Их мучит вопрос не одну сотню лет, Дарить крылья детям своим или нет. Питер Пауль Рубенс «Возчики камней» Вот он тяжкий труд сизифов, Двигать камни по горам. Со времен античных мифов Он все так же полон драм. «На, бок валится повозка!» Застревает на буграх. Вся в пути трясется жестко, Разлететься хочет в прах. Без конца толкая устала, Ты ее туда-сюда. Равнодушны только скалы К сценам этого труда.